ох ох новую орк-воин. Всем привет, Макс Риск. Сегодня, наверное, мы снова поиграем. Я вчера сам играл, не записывал ролик. И по видео это было для меня сложно. И нашел новую тактику. Потом покажу, конечно. Так, информация. Орк-воин. Хочу орк воина Он, наверное, крутой. Очень. Потом покажу бои, какие у меня есть тактики еще. Новые тактики. Набор. Так, так, так. -так. Проверка. У нас есть два очка, действует 6 часов, что-то у нас действует. Так давайте перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. О, кстати, этот чувачок, как его зовут Не в Наличии. Но он сам прикольный. Я бы хоть ее на птишке добавить. Было бы четко. Говорят, что это новый персонаж. Вас зовут Ршоход. Окей, также этот персонаж новый. Говорят еще. Скелетон. Вроде бы есть еще это персонаж, блин, куча нового персонажа, демон. Окей. В общем смотрите, э, какие персонажи мы вообще не используем. Ну, так, редко очень. Это этот единственный персонаж, по мне. Ну, еще и яд. Это яд или как-то, а, шар. А в игре в это есть яд? Ну, не знаю, возможно, нужно, но почему бы нет. Вау, 50 гемов там еще быстро пособираем откроем только О, только это же крутой персонаж я видео кота на придушке а можно мне на плюшке такого персонажа вау у меня новый персонаж э, редкий так что у нас такого жарец уровень первый своим э, своим речи чами речи что такое речи у тебя войски мечи как то похоже вдохновляется союзниками на повышение защиты как ага. как они странно не принадлежит никакой конфессии поддержка типа интересный 6 легкая броня броня 2 зрение 8 а что это значит не ну можно взять но ну, сейчас у нас серьезная битва моя прямо призыва на секунд так я бы конечно хотел узнать во команду платить это самое главное для начала игры. 75 50 угу. ну как там урон ваш? 103. Здоровье, урон. 20. -ка. Прям ровно, да? 103. Здоровье, урон. Прям 20. А, ага, ты, кстати, силен. И, конечно, дорого стоишь. Может быть, снайперку? 103. Урон. Сколько там? 27. Вау! 27. И героический персонаж. Взрыв, урон. Тип урон. А вот я вот не знаю. Не, ну пока что все нормально нам карты говорят что-то покачать а, ладно мы а что не еще новенько не узнали хм. не наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш у нас будет скоро наш нового нового наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш наш бой. Шестой день. Так, отлично, отлично. Значит, каком у меня ранг? Это железо 3. Нет брендинге 3 часа, 24 минуты. Это что значит? Ладно. Ага. Вау, какая карта, если честно. это тяжело будет. Налево, направо. А для меня легко. Я в тактике делал Налево, направо. Видимо, вообще есть супер тактика. И мы из-за красных? Смотрите, прах. Конечно, можно сразу атаковать так мы сделаем новую тактику которая будет называться скорость новая скорость блин. давайте так вот я призываю летающих и атакуем всем буду нормально всем. давай это новая тактика это все знаете ладно давай быстро 200 вы давай. давай 200 давай, давай, давай, красавчик давай 5 секунд нужно хотя бы одно там а летающего чувака только нужно его 75 по моему нужно. А, блин у нас 2 125 35 чего бы не стоит 25 эти маны. а как их то быть а вот как вот доб добываете так давайте сейчас быстро все строим ну пожалуйста на сразу в войну, воина как я да ладно так следующем рейтинге мы идем сюда вот вот он паут вот, вот. а во не хватает Чуваки, может кто-то пойти сюда вот а может перебор? Сюда иди, тоже сюда иди. Вот Красавчик. давай сюда иди, тоже сюда иди. Ну, их нужно управлять, как я понял. Все. Потом точка спора здесь. Все, тактика рабочая. Все, пошли. Если они сюда придут, я попробую, конечно же. А, а, нет, не надо это делать. А. Стой. Атака. Помоги, пожи. Они на меня атакуют. Атака, давай. Не, ну вообще-то. Если ты красавчик. Блин, а у не ⁇ третий уровня Вау, а это кто такой? Блин. А, нет, точка сбора. Стой, пожалуйста. Нет, нет. Я передумал, друзья. Я не знал, что он такой сильный. Откуда мне знать? Ай. Кто тут говорит, э, строй что-то. Ладно, ладно. Атака, атака. Наверное, точка сбора какая будет здесь последняя. Для самозащиты. Откуда же я знал? Строим. А, это, это... У него... О, о! Стой! Чувак, стой, а так не... Там, не знаю, ну, блин, пожалуйста. О, о, блин. А, -а, а! Нет, стой! Я, я его не был готов. Стой! Пожалуйста. Эй, все, я больше так не буду просто атаковать такими темпами. А так, блин. Ну, чуваку, Слакуйте. Блин. Как это делать? У него, скорее всего, куча этих казарм. Как я понял, да. Казармы самые решающий в этой карте игре. Так, ладно, сдаюсь. Как, как выйти? На. Как там? На. Ла. Сдаюсь. Эй, как сдаться? Вот крестик. О, я не ждал такого. Как там музыка? Я что это же ты в курсе. Вот, потише сделаю. Вау, вот эта игра! А что, блин, такое было? Катапульта. Еще одна катапульта. Отлично. Катапульта, карта получена. Стоп, что ты хочешь? Вы можешь посмотреть повтор матча. Да, а. я уже как-то без вас, конечно, не знаю. Повтор матча. Да, с позором вернулись. Давайте обратно. Что ты умеешь? Редкий. Баш. 150 Ого. суби и чего? Ай. А ты сколько? 25. Тут, наверное, четко. Соточка. Построение для Может как-то тренировку какую классу я почему нет, как там старший для транспортных грузов но из-за своей мощности используя как оружие, защитное масло. Кстати, отличный подход для потопки. А -а. Взрыв, редкость, время призыва, постройка, здоровье, брони, а -а. урон, землям не знаю но сейчас нужно отвоевать блин дайте другую карту я буню не, это не готов сразу нужно казарму спускать или юнди, как это говорится в этой игре а то я другую играл я уже в прошлом ролике рассказывал ссылочка в описании найти на матч отлично о хорошая карта так что это значит четыре точки еще это что, блин, дополнительные враги, вы чё прикалываетесь? Я еще должен сражаться еще а? Что не так? Откуда вы, вы что пришельцы? Так, значит, окей. О, какая карта? Не, ну, классно. Теперь уже видно, чья сторона, на каком мы линии, как мы захватим. Это посрединке, а центр тут вообще есть или вообще бессмысленно? Так, говорят, казарму строй. Я, я вроде бы знаю он здесь или здесь и кто его знает или эти строим это все дело. Так, во вторых мы должны сюда эти блин а? ладно двух сотку купим стоите чтобы ускориться Двухсотку, к 200, -ку, 200 -ку. а то эти казармы как это говорится и блин, забываем. завод заводик нам не нужен завод нужен для того чтобы призывать более-менее к персонаж так делаем Первого захватили, нужно еще захватывать. Чем больше, тем конечно же и лучше. Так, ну тут тоже, кстати, можно захватить. Там вообще везде можно захватывать. Ага. Потом. Эй, -э -э. кто, кто, кто идет? Сюда? Я, я, вам я вам не говорю это. Стоп, стоп. Давайте как-то мирно все. Стоп. А давайте вы будете. Стоп. Ладно, ладно, ладно. Идите, блин. Я уже не знаю, как в это играть. Ну ладно. Постараюсь что-то придумать. Так, окей. На, трубу строить. Или потом. Или воина. Да, нужно воина, кстати, строить. Окей. Ну, для того, чтобы победить, нам понадобится здесь его строить здесь. А, потом разрушит. Капец, блин. Ладно, строим здесь. Так, у нас еще одна точка. Отлично. Я думаю, считаю, что нужно здесь строить. Для того, чтобы пони были здесь, здесь патрулили. Как там в игре. Патрули туда-сюда можно было делать. А в этой игре патруль можно это делать? Как-то мой туда сюда идти. Если тоже, то это конечно классно. Я так частично игрался, только не снимал. Не, ну снимал там парочку видеороликов, но потом удалил каналы, блин, за права. Так, теперь берем летающих, берем воинов по порядку. Потом точка сбора здесь сделаем. Все, если сюда приду, то им капец, блин. Я на карте буду смотреть еще. Как-то они там поживают. Так, сюда вот. Так, один чувачок можно помочь. Так, а второй чувачок. А? Давай. А можно устроить что-то. Казарму, как то называется, заводик. Да, завод типа, то. Так, в вот, этом охраняйте, окей, бро. Давай поближе. Поближе, не бойтесь. Потом атакой идем. А ну-ка. А давайте вы в атаку. Все, покажите, где они находятся. сама классная штука. Так, вы показываете. А я, а я, блин, буду делать? А я вот так сделаю. А я построю еще карту вот. Давай. Да, блин, кто вам призвал? Призвал это все делать. Так, давайте, стройся. А, вижу, вижу. Ага. Лучницы. О, он уже что-то мутит. Кто, кто вам это призвал? Да че вы делаете? Я, я вам я это не призывал алила чуваки блин ну, ну, ну, пожалуйста так я видел у него варвары типа того сильные персонажи так это конечно очень опасно вы берете здесь Ох, дальше хилышницу. знаете это мало кстати на да, ничего может быть еще казарм построим чем казарм тем конечно лучше по твоей точке внутри, здесь, здесь, здесь. Построй, верю так еще на точку давайте на риск макс риск потом на тут если сюда пойдет конечно же пойду в него в атаку так а вот там а, тут есть кнопочка такой вот призыв ничего не используем. дальше дальше после этого мы нажимаем сюда вот потом призывник призыв здесь красавчик строй, а, блин, строй эту. О блин, призывы, а. Что-то я попаиваюсь, как-то его. Может быть нужно висеть, да, по-моему. Потом войска и все в атаку, да? Уау, классная штука. Новое что-то об этом узнал это, кстати очень классно что, что вы маха мигаете пожалуйста не мигайте это теперь. Так. М -м -м. войска призыв а, -а, -а, а так скажем эти воду коблинов нужно автомат не автомате а самому все это делать Может, без этого никак я понял если нас нападут, то я ему дам отпор все нормально Ух, теперь ждем его. Так, призыв, конечно, убираем. Воинов. Так, что мы там на карте свели, пожалуйста. О, сейчас будет замес, друзья. Кстати, очень длинный ролик получается. Иди, э, мая, там мутишь, а? Давай, иди к нам. Я хочу тебя проучить. Давайте, голема. Голема. Давайте, голема. Тебя да, давайте высоких брать, потому что там уже нужно что-то мутить. Давайте всех Итак, войск. Подряд, и чтоб они не шли а, Ладно, хайбу так вот. Я думаю, нужно разделиться сначала. Ну ладно. Шет строить. Второй строить. строить. Призыв серьезно нужно атаковать уже хорошо вперед войска идем налево направо а в атаку о они уже тут э -э призыв войска атаковать давай девочка я в тебя верю так в этом коблином стройкам здесь здесь вот так тактика получается Там замес мы конечно не смотрим за замес а жаль да блин войска все в атаку как он такая тактика конечно не интересно интересно за боем следить да ух ты -мо у нас происходит Войска так атакуйте вовремя а, у нас тут не Классно, кстати, была бы. вау картиночка кто кто он сказал эти сюда вот в атаку в призыв давай я не знаю выиграем или нет но замес получается объектом пожалуйста стройте еще а вот чего он блин, делает а -а -а так на я так думаю как это происходит очень вот нужно еще делать дополнительно и все ну, время на конец кур но ну, это называется тактика скорость и просто легкая победа ну на риск вот что вы играете не играете все так называется ну, ладно, так я или перебращиваю с ну ладно давай войска в атаку так, как там будет все вроде бы не скоро конец блин тут скоро будет уже построено тут нас волны надыхают давайте вызывать потом войска так в атаку и смотрим за боем а я кстати еще так могу да ничего бы не атаку нужно несколько говорят, как это делаешь это обычным тактика конечно мог сюда идти налево направо но скорость и сила для начинающих это будет четко даже это хайд, кстати да напишу в роликах гайд и тактика не будем строить атаку наверное должен сдаться не просто атакуют все давай давай а максимум 200 игроков еще кстати войска атака что не так а, вы не можете их найти. По-моему, он здесь. Как по мне. Да, идти, да вот тут а он тут все-таки. Вот А, я успею, мы таки. о о о мы прожили за тобой. Такой, не давайте войну куча <laughs> до конца игры. До конца ролика еще давайте. В атаку. Вроде бы это обычно игра теперь ага, Но это из-за того, что он прям один один. О, он крутой еще, Бам, остался. Думаю, что он выбирает. Ну все, дорогие друзья, если макс риск, тактика вот такая просто бегом все эти кладцы и так сможете занять лидирующее место. А если тактика уже не будет рабочая, значит новую тактику я придумаю и на канале. Это сама класная как он такая не ожидали думали что я проиграю ни за что всем удачи всем пока что там еще куча давай давай хочу показать вам вау четко пока